Бонжур, лизами! Здравствуйте, друзья! Пришла пора свеклы. У меня в огороде есть небольшой урожай. Хочу побаловать себя и свою семью вкусным, полезным салатиком со свеклой. Присмотритесь, может понравиться и вам. Свеклу очищаю от кожицы. Для этого салата можно выбрать несколько нарезок, например, соломкой. Но я сегодня нарежу все овощи кубиками, не очень крупными кубиками. Свеклу буду обжаривать на очень сильном огне сначала, а потом дам совсем чуть-чуть потомиться. Так она получается хрустящая, но в то же время и не сырая. Свеклу постоянно помешиваю, в конце немного присаливаю. Пока она будет остывать, займусь другими овощами. Огурец тоже режется на мелкие кубики. Дальше по рецепту полный полет фантазии. У меня здесь романский салат. Его можно заменить на пекинскую или простую капусту. Также поступаю с зеленью. Подбирайте ее на свой вкус. А еще мелко измельченный чеснок. Все ингредиенты собираю вместе. В этот салат я добавляю сыр фита. Подойдут вообще все типы рассольных сыров, будь то брынза или сулугуни. Приправляю свой салат смесью прованских трав и черным молотым перцем. Солю очень мало, так как свеклу я уже присолила, и сыр хорошо соленый. Заправляю салат сметаной. Очень хорошо получается и с натуральным йогуртом. Для кислинки можно сбрызнуть соком лимона, тщательно перемешать. Салат готов. Свежий вкус уходящего лета. Вот что есть этот салат. А как он гармонирует шашлычками, это не передать. Так что пробуйте, готовьте, делитесь этим видео в соцсетях и не стесняйтесь комментировать. А я вам говорю, бон аппети и объянту!